Вперёд, мяч с движение Солнце медаль, скорость и ветер уносимся вдаль Россия с нами не пропадет! <песлышко> <песлышко> Но у нас очень большие амбиции, мы хотим стать лицом нашей сильной, могучей и спортивной страны, причем довольно красивым лицом. Мы хотим сплотить нашу страну и показать, что быть спортсменкой и девушкой это почетно, престижно и потому что на девушек, бегающих за мячом, намного интереснее смотреть, чем на мальчиков, бегающих за мячом. Пока мы не можем похвастаться рекордами, но мы сделаем все, чтобы в следующем сезоне мы уже поднялись сюда в качестве победителей и порадовали вас сферичными пенальти и спортивными победами. Спасибо вам огромное!